Hey Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Багием сегодня мы продолжаем прохождение игры под названием Лето 58. -го». Если ты приготовил для себя пару вкусных плюх и заварил крепчаш чаек то мы начинаем. Итак, вот у нас вторая ночь на кону. Наша цель – пережить вторую ночь в этой богадельне, где происходит не... неистовое дерьмо. Часы остановились в 3.07 ночи. Соответственно, что? Свет мы вроде бы починили. Единственное, что нам нужно сейчас – это взять камеру. С помощью камеры мы можем найти какие-нибудь детали, которые нам помогут в дальнейшем. Сейчас нужно вспомнить. Мне, по-моему... Осталось в воспоминании э, книжка, книга, переводчик, которую мы должны были где-то взять. Ну ладно, раз ее здесь нет под руками, э, это мы все уже видели, чекили. Здесь шкафчики все абсолютно обошли, прошли и посмотрели. Соответственно, что? Матреха. Зая, ты жива? Зая, ты что еще здесь? Ты еще не ушла? Молодец. В общем, что? Вторая ночь, двери у нас здесь открыты. Все, уже, уже... Кто там? Кто же там? А, что? Собственно, на дверях уже нет заколоченных никаких досок и всего вот этого вот. Сейчас мы попробуем, попытаемся, попробуем а, отключить радио. Потому что... Ну, мне крайне не нравится вся вот эта вот история, которая здесь происходит. А, Скрип дверей, скрип дверей, на которые я, конечно же, умчусь, посмотрю. Мне хочется взглянуть, что ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау. Тише. Тише, спокойно. Спокойно. Не произошло ничего такого. Кто тут вошкается. Тихо, чиха чихо. Все нормально, все. Все, мы еще в силе. Главное сохранять спокойствие. Держи себя. Ты же мужик, Саня. Саня, ты. Раньше... Раньше этой шкатулки здесь не было. Тогда мы сейчас и посмотрим, что же в этой мать его шкатулке. Заперто было бы интересно узнать, что внутри. А ну тогда посмотрим. Так, мы можем почекать здесь всякие приколы, здесь за шкаф зайти. За шкаф ничего нету. Здесь абсолютно то же самое, ничего здесь нет. А, благо камера у нас видит, а, ну не видит, а мы видим благодаря камере. С ночным видением. А, так, в коробке были запасные лампочки. А, я понял, все. Угу. У меня вырубила, ну взорвалась лампочка, да, где-то. Лампочка, лампочка. А куда мне ее нужно деть? Никто не подскажет? Точно не сюда. А, Пойдем? Скорее всего вот сюда? Нет. А, подожди, все, я понял. Вот эти светильники, которые Подключены к электроэнергии, поэтому В целом их и можно устанавливать. Так, здесь понятно. Это все ясно. есть а, яс... Яснее ночи. А, яснее дня. Ясне... Ясно, яснее дня. Сейчас тогда давай посмотрим, куда же мы можем деть свой весь а, игровой потенциал. Матрехе у нас там ничего нету. Где течет что? Тут Тут что-то или что? Чё... По звуку, да. О, смотри. а ну, Мазафака, что это за шкатулка? Погоди, мне вот нравится, вот очень нравится вот этот черт. Давай-ка его заскриним. А, балдеж, молодежь. Так, хорошо. Как там работает отдаление? Все, мы приблизились. Это что? Шкатулка посыпалась какое-то говно на нас. Так, так, так, так, так. А что? А -а -а -а! Блять! Нога, блять. Камера отъехала. Я случайно? Извините, ребята. Я не, я просто не был готов. Я в таком э, расположении духа проснулся. Так бодр, свеж, цел. Э, <рег��� Plaza> Видел? Нет. Там кролл стоял. Там стоял кролл. А -а -а -а -а -а! Отпустите меня! Не хочу, блин, на кровать уже в эту говно... Ну почему так? Почему? Еще одну лампочку сейчас возьму. Са -са я сел. А где? Жди. А -а я беру лампочку, встал. Не бачу ничего вообще. Отмена. Ладно, я понял, мне не дадут поставить лампочку, скорее всего. Поэтому пойду своим ходом. Блять, иди сюда! Ты меня пугаешь, гондон! Как такое может происходить в обычной игре детской? Ой, детской. Ну, в смысле... Блять, ну, в смысле, я уже на таком опыте играю в эти игры. И до сих пор меня пугает вся эта дичь. Было бы здорово просто открыть без всякого говна. Так, давай. Давай. А, а, посмотрим. А, здесь у нас ничего нет. Дверь закрыта, к сожалению. Да к какому сожалению? Пускай тут все двери будут закрыты Поночуем пару, ноч... пару ночей Проведем в этом коридоре Расстелим свой пледик Упадем в спальный мешок В Антоне там в шкафчиках... Так, это шкатулка какая? Это шкатулка, но только ее, к сожалению, брать нельзя Ну, значит, будем искать а, Что-нибудь еще за... Какую-нибудь зацепку Какую-нибудь зацепку мы будем сейчас искать. Нет, лампочки только для осмотра сейчас у нас есть. Поэтому давай досконально изучать все, что тут есть. Потому что ключ может, быть на, а, может лежать на самом видном месте. М -м, так, здесь прошарим, посмотрим, пошарудимся. чего это у нас есть. Окей. А -а -а а мы это читали уже или нет? Ходят легенды, что вблизи этого лагеря был приют для сироты. Там жила странная девочка, которая боялась воды. Да, это мы читали. Мы это читали, помню. Все вспомнил. Вспомнил. Вспомнил, все вспомнено. Все вспомни то. А, та та, -та -там, там Ну ладно, мне кажется, вот в этих локациях есть а, та самая правда, которой мне, до которой мне нужно достучаться. Так, давай посмотрим еще разок, что мы здесь имеем. Противогазы, понятно. Всякие там приколюхи. Антиприкольные. А, очень жаль, кошки или кота больше нет. А, это грустно. Это отстойно. Так, давай смотреть здесь, за столом. Под столом. Ничего нигде не, не лежит. Нельзя ничего взять нигде. А, Блять, дверь закрылась. Блять, это все это нахуй, я отъезжаю. Дверь закрылась. Дверь закрылась. Понимаешь, к чему это все идет? Сейчас будет что-то, сейчас что будет, сейчас что будет, сейчас что-то будет. блин. Может, у... а это я думал уже в дверь тут стучится, блин, ну уродки, ах вы. Не, ну это. Ой, ебаный. Бля. Сердце, блядь, встает. Уже открыта дверь, понимаешь? Вот видишь, что это вообще? Что это вообще за руки тут идут с ногами? Бля! Тихо, нормально, все хорошо, спокойно, спокойно. Не бзим. Соблюдаем, соблюдаем спокойствие. Опа, урна. А это было урначек чек! Блин, может без света гонять в этой игре? Абсолютно без света, просто выключу все э, и не включу больше. О, есть! И я нашел ключ. Неужели, бля? С помощью этого ключа я могу открыть шкатулку, конечно! Громкий скандал о для детей и медицинский сержант, проживающий одна из сотрудниц. Заявил о нарушении полномочий, принимает за решение о закрытии учреждения. Напоминаю, что приют был открыт с 1944 года, в нем проживали дети, оставшиеся без родителей во время войны. Так, понял. Детский си... приют, сей приют, детский... Бля, я выключу, сейчас будет что-то страшное. Я, я, бля, буду. Я сейчас по памяти дойду до этой коробки. Все. Дошел, нормально. Все. Вот так и будем играть. Пробираться, типа, очень... Дорогой дневник. Сегодня ежегодный день открытия моего лагеря. Я готовилась к этому три года, для того, чтобы это лето было для меня особенным. За эти дни я воспитаю в них настоящих людей, но они... Не. Но они мне очень помогут. В чем? Чем чем помогут? Ну, это, скорее всего, это что-то, какой-то приговор это, или обряд какой-то. Ночь 58-го. Собственно говоря, сейчас будет какой-то либо трейлер, либо что там, как это, кат-сцена, в которой нам покажут. А, нет, нам даже дадут, после сильной грозы в здании нет света, дадут взаимодействовать. Хорошо, взять фонарик. Фонарик это F, да? А мы, собственно говоря, в классе того самого приюта, да? В роли кого? В роли этой девочки? Ну, точнее, медсестры. Врачи ставят неправильный диагноз в Ване, а ему нужно сделать пересадку сердца. Только это поможет ему. У меня уже нет сил с ним бороться. Мы приняли решение. Больше к ним не обращаться. Я вылечу своего сына сама, чего бы это не стоило. А, она это все ради Ванечки затеяла, скорее всего. А, Аня ради Вани, да? Получается так. Здесь смотрим, обходим, шастаем по всем... Столам, потому что может быть что-то, за что придется зацепиться. А -а -а, абсолютно ничего нету. Значит, выходим. Так, здорово. Это был класс. Там уже кто-то кол колыбельное поет. Страшное, страшное. Опа, весы. Ноль. Перо. Вешу как перо. Так, окей. Окей. Это спальня. Дети и воспитатели спят. Не буду их беспокоить. А вот это вот сейчас что разбилось? Это что сейчас разбилось, по-вашему? Говорит, я не буду их беспокоить. А, вот здесь открылось что-то. Угу. Давай посмотрим. Аня, нам нужно бежать. Это все из-за директора. Я шпионил за ней. Она с кем-то разговаривала о чем-то плохом. Ты должна мне поверить. Предупреди всех. У нас мало времени. Пока я спрятал ее ключ у себя в шкафу, мы можем успеть Помоги мне. Арай! Uh, шкафу. Да, значит, выбираемся в шкафу. Мы должны бежать. Здесь нечто ужасное происходит. А, это не то. А, вот. Шкафчик открыт. Вот я глупыш. Шкатулка с ключом. Ключ от сейфа. Здорово. А, здорово. Я нашел ключ от сейфа. Собственно говоря, что? Мне быть? А можно ее выключить? Не буду их беспокоить. Хорошо, сейф, да, должны найти. Где сейф? Нашел. Отодвиньте стул. Все, сейф открыт. Так, на вход чекаем. Яков Паразит украл второй газовый баллон. Мне нужно распылить газ, чтобы всех детей могли перенести в госпиталь на операцию и потом вернуть обратно. Если, это сейчас, если я сейчас предугадываю мысли, я не буду, короче, спойлерить, фильтр отсутствует, а стекло разбито. Мы работали вместе с Алексеем Сергеевичем в приюте для сирот. Тогда я действовала неосторожно, и на меня поступила жалоба. Директору пришлось закрыть приют, меня отстранили от медицинской деятельности. Сейчас я не допущу такой ошибки, ведь о, нашем договор... о нашей договоренности знает только он. Я должна продолжать находить ему людей, чтобы собирать у них почки. Алексей Сергеевич поможет провести операцию по пересадке сердца Вань. По всем показателям из медицинской карты, Яков идеальный донор. Я подстрою несчастный случай и никто не будет искать. Вы кончены? В лагерь приехал особенный мальчик Яков. У него нет родителей и родных. И он стал моим любимцем. Весь он так похож на моего сына Ваню. Как же я хочу его увидеть. Яков хороший мальчик, хоть и не говорит, но он все понимает и делает все, о чем я прошу. Днем мне пришлось встретиться с Алексеем Сергеевичем в приюте, где мы раньше работали. Он приказал сегодня ночью выполнить наш уговор. Этот день настал, Яков мне в этом поможет. Перед сном дети всегда выдумывают страшилки, пока вожатые укладывают их спать. Это может их отвлечь. Right, I'm here. Кто-кто-кто-кто-кто? Нужно поставить газовый баллон под дверью и вернуться в класс. А сейчас что было? Ладно, я поставлю баллон. И возвращаюсь в класс, правильно? А что за звук? А почему он у меня сто... это стоит? Бля! Смотри! Смотри! Смотри, смотри! Да-да-да! Я нашел! А что мне делать? Что делать? Что делать? Мазафакер, блин, мазафакер. Это был мазафакер? <свист> Do you speak English, петь? Oh no. Так, а, в общем, это был класс. Все понятно. Теперь все вста... встает на свои места. Берем камеру свою. А... Это что, дневник? Дневник Марии? Словарь? Мне уже не понадобится, как я понял, да? Здесь произошла чертова куличка. Собственно, это был в класс, в котором распылили газ, в котором что-то пошло не так. Я могу щелкать. Но мне сейчас это не нужно. А, в общем, противогаз, соответственно, вот почему здесь лежат противогазы. Все разбросано. Заперто, за ней кто-то находится. А, ну есть записка. Тебе же сказали неразборчиво. Чтобы ты убирался отсюда, оставь в покое это место. Взять. Взять. Дневники Марии остались пустые страницы. Можно использовать их, чтобы ответить. Я слышу, что он стоит за дверью. А как? А как? Как можно ответить? А! Сам, собственно говоря, дневник. Берем дневник, взять. А, и ручка здесь же есть. Можно взять еще и ручку. Так, напишем сейчас. Я знаю, что здесь произошло. Позвольте мне вам помочь. Расскажите мне, кто вы. Ее! Yeah. Вот теперь кладем этот листик под дверь. Просовываем его туда, ровно туда. И чекаем, что же будет а дальше. Будет, что ли? Хм, кто-то забрал! Вот так это было. Вот так это было. Телефон-то где? Подожди. Телефон где-то здесь? В Чечене. Так, так, так, так, так. Все потрачено. О, сотри. смотри. Смотри. Мох такое. дай так, так я тебя сфоткаю на всякий, на память. Так, где телефон в этой богадельне? Есть такое? А, просто я, не, я слышу звук телефона, да, но я не знаю, где он находится. Был трерын-трерынь. А теперь пустота. Все, у меня уже мурашки по коже идут. Все, я уже не знаю, что делать. Блядь! Иди сюда. Ну вы сюда, быстро, блин! Стоит попробовать написать записку еще раз. Давай. Давай напишем еще раз записку. Что это, блин, происходит? Какое-то непотребство, я, я считаю, происходит в здании. Я прочитал, что здесь были убиты люди. Это вы сделали? Расскажите, что. А, расскажите мне, и тогда я смогу вам помочь. Все. Одним глазом просто читаю с листка, другим с перевода. Как бы вот так и живем. вот мы перекидываем друг другу сообщения. Интересно, что же из этого выйдет. Кто-то подбежал к двери, забрал. Забрал записку. Мы сейчас чекнем. Вот там кролл. А, его уже нет, понял? И здесь нет. Тогда посмотрим еще раз здесь.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 Страшные, да более страшный. Сейчас мы записку напишем еще одну. Порвато. Все порвато, давай. Вот, я, Яков, ты живешь здесь один уже много лет? Если это Яков, я орну. Так, давай кладем очередную записку. Сейчас посмотрим, что получится. Что будет дальше? Что будет а дальше? Так, записку захавали. Сейчас сюда прогуляли. Все. Записки нет. А, идем гулять сюда, гуляем сюда, налево смотрим, направо смотрим, опа, снова, нет, это было здесь, так, то читали, все читали, то читали, все читали, записки все еще нет, опа, есть, просунул, ах ты мой, да, здесь я могу общаться со своими друзьями, мы охраняем это место, потому что это наш дом. Много кто сюда приходил, только чтобы ломать наши вещи. Но друзья мне помогают прогнать чужих. Я боюсь, что кто-то меня увидит и расскажет, что я здесь живу. И те люди придут за мной. Яков, мальчик мой, ты, ты мой ротненький. Мне опять надо записку писать. О, блядь, смотри. Смотри! Вот он, во-во-во. Этого кроула здесь не было, точно. Тут вы, друзья, почему они тоже здесь? Чмо. Вонючая Вонючие чмо. Та -там -там. В далекой, далекой, далекой дыре. Сейчас записку положим под дверь. Яков напишет нам ответ. Мы все узнаем. Гачам привет. Так, ну все, я снова брожу по комнатам. А в надежде на то уже нету крола это чмо. Надо смотреть по всяким... Ой, да я не буду смотреть никуда вообще. Оп, записка уже есть. Духи этого места, те, кто здесь... Кого здесь мучили. Они остались тут заперти. В тот день вечером после отбоя кто-то пришел. Наверное, это был тот человек, с которым говорил директор. Но он не нашел меня. Я думаю, что из-за этого он отравил всех проживающих и директора. Да. Вот как ты думаешь? Я сейчас опять... Ой, бля... Свят Господь, Свят Господь, все нормально, сейчас мы записку еще напишем, Тут там под окнами-то, а? не стыдно, не, видно, не стыдно, все это задумал директор лагеря, о чем ты говоришь, с каким человеком она говорила, сколько можно этими записками общаться, это еще долго будет вот это все продолжаться, или как вообще, а, забирай Забирай, забирай, забирай, забирай. Я пошел обратно. Мне... Мне дадут ответ. Так, сейчас к этому окну подойду. Все, услышал. Я услышал звук записки. Это все она. Я видел, как наш директор разговаривал с кем-то в старой больнице, недалеко от лагеря. Они договорились о том, что ночью выполнят свою работу. Тогда я понял, что это связано с нами, но не смог всех предупредить. Я не видел, кто еще там был, потому что испугался и спрятался. Утром я зашел в здание и никого не нашел. Ее... Ее сейфа тоже не было. Я подумал, что тот человек со своими помощниками всех унесли и спрятали тела в том здании. Мне пришлось тут остаться и жить вентиляции. Только иногда выходит. Выходить из комнаты. Меня вот это вот как бы. Сколько можно этих запис... записки эти перекидывать друг другу? Посылать эти за. Ну, ну, блин, ну это здание сейчас заброшено но я смогу туда попасть как бы как так ну сколько мо... я вот уже сижу сижу отдыхаю не собственно говоря ситуация патовая страшная как бы довольно неприятная я уверен это больше чем просто неприятно больше чем просто неприятная ситуация о подожди удочка там шкатулка Где? Где она? Яков больше не отвечает. Пора идти в заброшенный госпиталь. Нужно оторвать доски от входной двери. А где. Это там. От входной двери. Не понимаю я тогда. Ладно, пойдем отрывать доски от входной двери. Сейчас проникнем в госпиталь какой-то там страшный. Страшный госпиталь дорога нас ведет с вами. Вот, отры... слышим, как отрываются доски. Дос... Доска за доской, доска за доской. И... и, и, и, и, еще немножко старайся, родной, еще немножко. Надрыв пошел. очевидно нас сейчас закинет в ту самую локацию последнюю локацию да вот это я вот это я понимаю игра типа сюжетка ночь номер три вот так вот как бы исходя из этой серии можно сделать вывод что в этом госпитале проходили опыты над всеми детьми у них забирали органы вот это вот все в игре связанное с игрой абсолютно в игре не в реальной жизни а что хотелось бы сказать, дорогие друзья. Огромное спасибо вам за просмотр. Дорогие друзья, рад приветствовать всех, кто присоединяется к нам вновь и вновь. А вы были на канале ЯБАГГЕЙМС. Ставь лайки, подписывайся на наш канал. Всем пока! I'm gonna save the planet. Fucking...